Музыкальный канал, музыкальный канал. Да, да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой музыкальный канал. бейби, oh, Мы поем здесь и все любят нашу музыку. И всем привет! С вами я, Гамбл, и сегодня я снимаю видео о игре Warcraft Третья часть. Я хотел вам давно показать эту игру. Хоть она и старенькая, но она мне понравилась. Сейчас мы будем проходить кампанию. Напишите в комментарии, если вам понравится это видео, то я могу снять следующие кампании сражения. Так. Я буду проходить кампанию э, уже из глубины или ос, основания Даро Тара. Короче. Кампания Орды ночных. Я за ночных эльфов буду. Такс. О, я девушка буду. Без разницы. Такс. Пропуск. Первую главу будем проходить. Я в эту игру играл чуть-чуть. Ну, какая разница, играл я в нее или нет. Чуть-чуть знаю, что тут делать, но не так сильно. Так. Что тут у нас? Ой, -ой, -ой. Тут у нас пожар. Следы свежие, но ведут они в разных направлениях. Должно быть, кто-то пришел на помощь или Какие будут приказания? Разделитесь на два отряда и прочешите лес. Мы пройдем дальше вдоль берега и будем ждать вас. И запомните, если вы столкнетесь с Алиданом, не пытайтесь задержать его без нашей помощи. Он слишком опасен. Так, ребят, мы будем драться с кем-то опасным. Я уже опасаюсь этого. Так, я за девку. Поторопись. Так, пробили ворота. Ой, божечки мой, сколько трупов. Он был здесь, я это чувствую, но следы оставили неделю. Так, Эли, давайте пойдем По дороге На стороне Элидана сражаются поистине ужасные создания. Ага, вот ворота сломаны. Блин, жалко деревню. Наш Эх, дикие звери. Дальше не легиона принесло им немало бед. И не только им. Биорнов уже не спасти. Ну все, хана этим Биорновым. Сейчас мы с ними справимся. На чем? Все племя сошло с ума. Так. Я Уничтожить я... их. Да, где-то здесь. Пора. Мачимо, ну, давай, давай, давай. А, хорошо. А это что за маленькие что? Мама, Ну ладно. Так, пойдем сюда. Самое время. Бля, тут все изуродовано. рода. О, еще одну историю. Получи. Ильдан, здесь. Так, ну мы пострем туда. Сюда надо идти вроде. Иллидан, здесь. до сих пор эту землю. Да? Мне так кажется. Это, О! Это надо этих в лес. Значит, Пилидан приказал вам задержать наш отряд. Вам, Сатир. Плохие его дела. Готово. Иллидан, то здесь. А, еще один. Блин, я не заметил. Мне кажется, он и есть. Блин, он сейчас замочит нашего. Это плохо будет. Так, готово. Пойдем <решит> сюда. Ну что ты не надо. О, нас. Ой-ой-ой! Творить. давайте покончим с этим мы найдем это несчастное создание и убьем его пипец просто ой так сейчас Пора мы на охоту. сейчас мы пойдем в Иллидан эту сторону где-то здесь на сатиров это не похоже видимо Иллидан нашел себе новых союзников М мочим вот кем бы они ни были кровожадности им не занимать так, давайте Большого Всем сначала. Погоню. Сначала Большого. Его смерть будет быстрой и милосердный. Мочим этого Большого. Он сильный пипец. Ля. Да. Мочите, мочите его. Да, да, да, да. Вс. Теперь можно молоть. Вот тварь, а. Так, готов. Блин, нас меньше стало намного. Так. Этот, короче, готов. Так, какая-то книжка. Мы забрали какую-то книжку. Мне так кажется. Все, мы потеряли несколько войск. Ну, Пойдем сюда. Блин. Самое время. О, еще руна какая-то. Так, у нас уровень повысился. Надо улучшить эту фигню. О. Русалки. Наверное, это те, за кем мы гонимся. Русалки? Что? Так? За прошедшие века немало тварей, подобных вам, пыталось угрожать нашему народу. И где они теперь? Да. Это мы еще посмотрим. Так. А раз. Нас... сюда. Они меня бесят уже. Пускай не. Ч мама так долго накапливается? Давайте мочите, ребята. Блин, мне кажется, мы сейчас проиграем. ай яй яй яй это плохо, плохо сейчас все обернется. Это ужас, ужас, я одна осталась. Так, мы спрячемся. Самое время. Блин, натекать. Да ну жопу. Идите лежа, в страху. Не трогай меня, пожалуйста, не ага. надо. О, опа. Меня здесь нет. Ха-ха-ха! Я одна не справлюсь, я серьезно. Мне кажется, мы теряем время. Тем более девка. Я не справлюсь с ними. Так, мы пока накапливаем жизнь. Ага. Ну, Нет придумать 100%. стратегию. Вот, что надо одного завалить? второго, третьего и так далее. Угу. Ладно. Самое время. Вот так вот пройдем. Ага. Так. Пара. А, пойдем по закону. Так, шо тут у нас? Давай сначала маленьких завалим. Никто не уйдет. Самое время. Так, готово. Так, теперь русалку надо завалить. Ну шо ты, русалка? Техана сейчас. Ну что это, русалка? Тебе хана сейчас. Да, здесь. В этом не нравится эта игра. Сейчас мы пройдем эту миссию. Я, наверное, закончу на этом видео, потому что оно и так идет уже. уже 9 минут. Так. Никто не Готово. Не Куда дальше пойдем? Теперь с этим мы закончим. Так, так. первая лезь. Валим, валим, валим, валим. Служу закон. Валим валим, валим, валим. У нас 25 жизней. Отступлю. Не, не, не, не, не. Чувак, не подходи ко мне. Я страшный. Ха. Вот так можно легко обмануть этих дебилов. Блин, у нас даже это... Не, так долго устанавливается жизнь. Это плохо. Очень плохо. Мне нужно подкрепление, отвечаю. Мы так не справимся блин пора на охоту угу самое время так служу закону понятно что кому то служишь уже пора. так давайте просто отойдем от них мы их трогать не будем я не ну мне главное чтобы их замочить я так думаю просто просто них убежать Дальше. Слушаю О, закон. Руна. Вот это хорошо. Я так, пойдем дальше. О, еще какие-то твари. Пора. Ребята, давайте дружить. Меня здесь нет. Так. Но этих тварей мы легко можем замочить, но у нас очень мало жизни. Надо от них сразу. Здесь. Все, тикаем, тикаем, тикаем, Валим, валим, валим все, все, нет, нет нет, мы сдохли мы сдохли нет, Моё нет блин я заново как будто не хочу начинать это очень слишком сложно так, ребят, мы на этом закончим это видео, потому что это уровень очень сложный как видите я хочу сказать, мне эта игра понравилась. Следы Если свежие. вам понравилась эта игра и, и хочется, страшно, чтобы я ее проходил и чтобы я э, в помощь, играл так. в битве, ну в сражении. это очень классная фишка. Свою карту придумывал. Э, ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И играть и мне заходите. дальше в эту игру или нет? И всем и до, и до скорой встречи, всем пока love you.